Как не получить штраф за грязные номера? У вас номера грязные. Это частая причина остановки автомобиля полицейскими, если более существенных причин у них просто нет. Недавно штрафы за такое нарушение выросли в пятеро, а значит штрафовать стали чаще. Согласно правилам дорожнего движения водителю запрещено управлять автомобилем с грязными номерными знаками, если символы невозможно различить с расстояния в 20 метров. Если такое нарушение допускается впервые, водитель получит штраф 850 гривен. Если правонарушение допускается повторно, то водитель рискует получить штраф в сумме 1700 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов с оплатным изъятием транспортного средства. Основанием для штрафа, конечно, будет то, что знак не читается с расстояния в 20 метров. Из этого следует, что у патрульной полиции должны быть доказательства того, что номерной знак грязный и он не читается именно с расстояния в 20 метров. Такие замеры должны быть произведены с помощью технических средств, потому что замеряться работниками полиции на глаз расстояние не может. Что же делать? Сразу после остановки полиции лучше вытереть номерные знаки, не стоит усугублять ситуацию. После этого вы можете попросить инспектора предоставить вам фото или видео, где зафиксировано нарушение. Если инспектор его не зафиксировал на фото или видео или не замерил расстояние, то такой штраф, скорее всего, суд признает незаконным. Ну и второй вариант. Перед началом движения имейте себе за правило всегда проверять состояние ваших номерных знаков. Ну а выбор варианта, как всегда, остается за вами. На этом все. Пока!